Добрый день, мои дорогие! С вами снова Юрий Пузыревский. И в этом видео я хочу с вами обсудить вот какой вопрос. Стоит ли помогать другим людям? Мой однозначный ответ – стоит. Но очень важно понимать и осознавать, для чего вы это делаете и почему. Я думаю, многие из вас знают таких людей или слышали подобную историю. Я вот для этого человека и то делаю, и это делаю, и тут ему помогу, и тут ему помогу. А он не ценит. Он не ценит и даже не скажет спасибо мне об этом. Поздравляю, вы сейчас общались, если вы слышали такую историю, вы общались с человеком, у которого сломалась помогалка. Я это называю так в чем здесь проблема проблема на самом деле в том что мы не всегда отдаем себе отчет почему мы помогаем другим людям для чего мы это делаем потому что мы это делаем очень сильно по-разному давайте немножко попробуем разобраться если представить что человек это такой условно говоря сосуд да, который наполняется энергией если мы наполнены, если у нас множе, много энергии, да, бывает такое, что даже вот с, с вершком то мы готовы этой энергией делиться. да, Мы готовы эту энергию отдавать другим людям. И это совершенно нормально для любого взрослого уравновешенного человека, да. То есть, ну, у нас есть, почему бы не поделиться. Что здесь такого, да? Но случается проблема. Вот тот случай, когда я говорил, э что кто-то жалуется и говорит, что я вот и так помогу, и этому помогу, и тому помогу. Это говорит о чем? Это говорит о том, что у человека заканчивается энергия, у него энергии очень мало, он сам не восполнен, он сам не восполнился, и у него нет возможности другому помогать. То есть человек уже начинает ныть, начинает ныть. И это проблема многих людей. Я не исключение, я тоже, бывает, попадаю в такую ситуацию. А, как решать? Ну, очень важно осознать, для чего мы помогаем другим людям. И здесь может быть очень много разных скрытых мотивов, да? Если мы кому-то в чем-то помогаем, и мы хотим взамен за это что-то получить. Ну, допустим, мы помогаем какому-то человеку разобраться с каким-то вопросом, да? И мы даем ему свою энергию. А этот человек об этом не знает и даже не догадывается. Ну, смотрите. Очень часто мы можем заблуждаться в такой вот ситуации и думать, что человек как-то подсознательно, бессознательно будет понимать, зачем мы ему помогаем. То есть, смотрите, если у вас есть какая-то цель при помощи, ну, допустим, вы хотите помочь человеку, чтобы он вам сказал за это спасибо. Так вот это вот спасибо и будет вашим восполнением энергии, да, вот это спасибо, оно и будет пополнять ваш сосуд энергии, скажем так, если, вам, ну, если вы оказываете помощь для того, чтобы получить благодарность в ответ. Это совершенно нормально, когда вы это осознаете. И очень здорово, если вы другому человеку, которому вы оказываете помощь, можете об этом сказать. Это очень круто, когда он это знает. Но если вы сказали другому человеку, я хочу тебе помочь, к примеру, чтобы ты мне взамен за это сделал что-то, ну, допустим, что-то другое, да? Я вот могу тебе вот помочь в твоем вопросе, а ты для меня, пожалуйста, там, я не знаю, помоги мне в моем вопросе. Это опять же э -э -по помогает вам восполниться энергией, ваша энергия растет. Но если вы человеку просто так делаете, оказываете какую-то помощь, пытаетесь ему в чем-то помочь, а он не знает, чего вы от него хотите, то, пожалуйста, мои дорогие, не стоит обижаться, если вы не получили то, чего вы хотели. Потому что это вопрос коммуникации, это вопрос вашей взаимной договоренности. Поэтому ваш сосуд начинает опустошаться. Какие есть здесь еще нюансы и возможности? Очень часто мы помогаем за что? За деньги. И это совершенно нормально. Вот в частности, моя работа коуча, психолога, заключается в том, что я помогаю людям разобраться в себе за деньги. За деньги. И я таким образом... Деньги это тоже энергия, которая помогает людям восполняться. И таких профессий очень много. Но многие люди э, забывают э, о том, что за свою помощь нужно обязательно что-то брать и получать. Брать мы можем что-то материальное, либо нематериальное. Любовь, признание, да, и какую-то какую благодарность в конце концов. Если мы этого не получаем, мы начинаем истощаться, и в конечном итоге начинается у нас стресс, усталость и так далее. Что еще можно сказать по этому поводу? Когда мы расставляем вот эти границы в коммуникации, и тот человек, с которому мы оказываем какую-либо помощь, либо дружескую поддержку, либо вместо него мы моем посуду, либо помогаем ему по работе. Когда он знает и понимает, ради чего мы это делаем, мы значительно облегчаем нашу коммуникацию. И этот человек может вообще не нуждаться в нашей помощи. Это еще хуже, когда мы человеку навязываем нашу помощь, он в ней не нуждается, а мы еще ждем какой-то от нее от него благодарности это еще хуже следующий момент есть такие люди которые с радостью и легко свободно принимают помощь от других да но когда они не знают что за эту помощь от них чего-то ожидают они что делают они так аккуратненько вам на шею залазят Свешивают ножки и начинают на этом ездить. Потом вы опять начинаете, мои дорогие, ныть и говорить, я вот для этого человека сделал все, а он мне ничего. Так бывает во взаимоотношениях очень часто. Это нормально, но очень важно простраивать свои границы. Очень важно говорить, что я делаю и для чего. Смотрите, я знаю, что сейчас повалит шквал комментариев. А что, просто так нельзя помогать? Друзья, просто так помогать можно и очень даже нужно, но тогда, пожалуйста, оцените себя, действительно ли вы просто так помогаете. Есть такие люди, которые, у которых есть убеждения, просто я должен помогать, тогда мир станет лучше. Например. Но такие люди, которые обладают таким убуждением, они никогда не будут страдать от того, что они кому-то помогли. То есть эти люди, они помогают другим людям из своего, внутреннего, из своего внутреннего желания. И они от других людей вот этого вот, вот этой благодарности, они не ждут. Поэтому, когда они помогают, они на самом деле восполняются энергией. Вот эти люди, которые помогают чисто, ну как говорят, от сердца, они обладают определенной системой убеждений, которая им э, помогает вот так вот двигаться. Они на самом деле, они не теряют энергию, когда помогают, они просто это делают но я вам могу еще сказать такое что эти люди о которых мы сейчас говорим о последних которые просто так бескорыстно помогают они во первых не ждут ничего взамен а во вторых они не полезут с помощью человеку который у них этой помощи не просит вот это очень важно потому что как правило, человек, который вот так вот, вы, наверное, знаете таких людей, сейчас узнаете, о ком я говорю, который вот носится и ищет, кому бы причинить добро, кому бы помочь, эти люди, на самом деле, у них есть какая-то вторичная выгода в этой ситуации. Очень часто, вот смотрите, есть, я не помню, кто из великих сказал эту фразу, но есть такая классная фраза, что друг – это не тот, кто поддержит тебя в горе и в беде. А друг – это тот, кто может искренне порадоваться твоему счастью. Так вот, о чем я говорю. Те люди, которые… Э, очень часто бывают, те люди, которые дают поддержку и помощь в беде, они преследуют некую свою э, выгоду, некую свою втор, вторичную выгоду. Либо там потешить свое эго, либо убедиться, что «блин, у меня действительно не все так хреново, как у тебя». Это тоже помогает им восполниться энергией, это тоже помогает людям восполниться энергией. Так что, мои дорогие, я вас искренне, искренне призываю, когда вы оказываете кому-то какую-то помощь, если вы думаете, что это безвозмездно, пожалуйста, задайте себе вопрос «Для чего я это делаю? Какую свою потребность, очень важную, я удовлетворяю?» И задайте себе вопросом «Тот человек, которому я помогаю, он вообще может оценить мою помощь? Может ли он мне сказать за это спасибо?» Может, и вообще он знает, что я от него вообще хочу, для чего я вот это делаю. Это значительно упростит ваши взаимоотношения и вашу коммуникацию с другими людьми. И, конечно, в завершении этого видео я вам скажу, друзья, делайте добро, помогайте другим, но делайте это, осознавая, для чего вы это делаете. Не нужно делать это просто так, и особенно если ваш... Стакан энергии пустой. Восполнитесь сначала сами. И потом, когда у вас уже энергия будет, скажем так, ваш стакан уже будет полон, и когда он уже будет выходить наружу, тогда уже только начинайте помогать другим. Иначе вы можете столкнуться с такой проблемой, что вам станет обидно, грустно от того, что вашу помощь никто не оценил. Друзья, обязательно напишите комментарий, что вы думаете. По этому вопросу с встречались ли вам ситуации когда вы помогали помогали и вы вам не говорили за это даже спасибо и конечно же подписывайтесь на этот канал поделитесь этим видео с теми людьми кто по вашему мнению нуждается в просмотре этого видео я надеюсь это будет такой полезной хорошей помощи далее друзья у нас есть канал в telegram в котором я просто рассказываю о каких-то новостях также у нас в Телеграме есть чат «Флудилка», в, которых, в котором мы можем обсудить какие-то важные животрепещущие темы, которые нас волнуют. Все ссылки у нас в описании к этому видео. Ну а на этом у меня сегодня все. Большое спасибо за просмотр. С вами был Юрий Пузыревский. До скорых встреч. Пока-пока.